Не, просто не матча, а хочется обвести все не районы, ну или хотя бы. Ну, не некие не ареалы основании <связывание> той, той иной кухни там я хочу хотел бы перескочить, перескочить На заход Беларуси Где литовский, польский уплыл на кухню Вельми вот Там мы уже казали про цепелины Цепелины, это так само Межиншим это, это способ Кали цепелины С такой картофельной массы Я на рахтуется, кали картофельную Бульбеную, ударуете бульбеную массу я я, я, я, я, я, треба отжать, сперша, я треба отжать, и потом с этого отрываются цепелины Но крыху муки добавляют, кто добавляет, кто не Но это так само с еврейской культуры, вот это отжимание тертой бульбы Ну тем не менее у Литве так само было шмат еврейских местечек И тому, тому, тому не диво, что это на заходе Практикуется а, Але заходняя культура белорусской кухни Она все ж больше э, связана с мясом э, С вантробами и колбасная культура Я бы ее э, так называл э, Это польская традиция Саправды корыстацца не только мясом Але усим тым, что в Европе просто выкидают э, у... России это шло ну, у самые-самые данные корчмы для бедных, али, вот эта культура уживания в Антробау, и она польская соправды, и она перейшла на заходнюю Беларусь, и тому вот таких, Усё, таких, вот не вот таких, таких, два таких, это так званые фляки, вот таких, Видно, для моей местовости это полдневый заход Менской области. где она родилась, не там где живем. Это не традиционно, у, у нас там робят кривянку, не, не У нас там салтисон, так званый. Это уволяют. Тое, что для меня просто у тебя нет знаемо. Я памятку, когда ее украшеню у Минску открылся открылся польская ресторация, Ванда, ее уже те я на есть, я ее уже не я не видаю. Нема, нахуй. Нема уже, так? И мы пришли, мы пришли в эту ванду и говорим, а, а вот такое блюдо, как фляки. Может, вы нам его пропонуете? Официантка так потиснула плечами и сказала «Ну, я могу пронести, але, сдается, вы его есть не будете». <laughs> Мы запытались, что это такое, але я ел фляки и розные фляки на заходе Беларуси. Самые цудовные фляки это с мелко э, нарубленных стравников. У нас продаются фляки и у замороженного выгляда, и такие вот, ну, короче, продаются у крамок, а я их не купляют. Вот моя сестра, одна из моих сестер, которая жила ли мне в ну, шмаже Польши, колена приезжает, она забит привозит ряд. Альбом вот набываю. Это для, вот для звукла езжа. А я не могу. Я все-таки а долго жила, действительно завтра. Я моя власть Адменская. Ну, есть ее несколько способов уживания флякую, но я кажу, я кажу, что самые здесь осмаченные фляки, это такие вот такие мелко рубленых стравников и под такие соусы до их подается еще, но и он на муке так само раздроблен, но соус, повинный быть востроватый и тады нек, нема такого отчувания, что это такая чистая вантроба, в в фляки идея все сдается все только все то, что можно достать с той коровы это все идем на фляки и, ну ничего ничего кали распадение заправы умеет готовить готовить кали это уже у традиции звездки той, у якую вы заехали это смачно вельми но его что ты казала про Колбасу к, колбасу с крови, как э, у вас и э, с чем она? Ну, бывает, по-растому робят, бывает робят, ну, городково дают там, какую нибудь mm -hmm. але у нас фильм нем распространенные просто стравы с крови, из каликоли, из кабана, mm -hmm. на потыню, заедутся потом петрушки молока, забеливается, это все так перемешивается, ну, натурально, там, соль, перец, меньше, и додается цибуля, отрывается менее смачное такое, вида, густое блюдо, и его, ну, страва, якую едят с вареной бельбой, с хлебом и лыжками, лыжкой Лыжка накладается, ну, альботом когда я в Менске, я коли у нас, ну, мои свояки были еще живые, и они заходу передали мне, ну, этой крылью, и я в Менске пошла про своих городских собрав немчанах, это На так само была моя собравка с ну, на это бачили в первый раз, и они там падали обморожки. Я бы того, попыли, попыли, их, и, ну, все это я приготовила, отварилась бульба, и я их посадила за стол, достала там досковые самогонки, висковые колбасы, висковые попутники, и сказала, а теперь мы будем есть. Вот, и, вот э, это... у меня сейчас по ходу дела, э, я вот все собираюсь собираюсь задать вопрос но не хотел вас прерывать но татьяна тут упомянула кое-что которое мне как бы интересно все таки я тоже там и проездил и собственно говоря там где я работал я полгода из года был в командировках и это естественно были командировки на селе ярослав вопрос к вам мы все что-то пройду пройду а как насчет питья Существенное и необходимое дополнение к еде Во-первых, на сухую есть, как говорится, сложно Но ну, а Беларусь, она славится определенными напитками Которые называются в простонародье самогон Как вы к этому вообще-то относитесь? Ну, я не имею в виду, как в качестве там, зеленого змея А как оно действительно настолько известный напиток Особенно в Беларуси Насколько я помню, вот был в старых дорогах в том районе, и вот стародорожская самогонка считается чуть ли не самая лучшая самогонка в Беларуси. Ну, не знаю, как за пределами. Так, Татьяна, кто подшинает? Хочу сказать одразу. Я коротко Татьяна, ну, она специалист, она же в Беларуси, да. Нет? Мои трудники специалистами. И Житнелка, Бураковка, и еще разные назвы. Это все назвы самогона. Эти робят из разных продуктов, там, бураков, жита, из бульбы так само не кробить. Я хочу сказать одно, что когда самогон правильно взроблений, самогонка правильно взроблена, то обвинена вот нема того, что залется это, отходняк, да, я вот не это тут... называется и отходняк, и по-другому. Ну, это то, от чего не болит потом голова, когда это все не, не бёдры, Ну, ну я, я, я вам скажу так. Почувствовавшись, а, а, а, а, а, создается всем белорусским самогоном, який только есть в Беларуси, я ведаю первое. Первое. Это, как бы, закон. А, Сопраудный самогон бьет не у голову, а по ногах. Сапраутный самогон пьет по ногах. Про сапраутном самогоне ты отрымливаешь некий кайф, ты запиваешь ежу, жирную ежу. Тут без самогону нияк. Особливо нет, у на когда тебе приносят пательню с мочанкой и с пленами. Но как там без самогона? Это просто... — а, Чистый холестерин. — Это ж Ну так, так, нельга, нельга без самогона. Такой вот, соправдный самогон — это когда у тебя не э, захистается язык, э, когда ты размовляешь, когда у тебя свежая голова, а потом за стола ты устать не можешь. А, Такий самогон, наидеальнейший самогон, я пью у Беловежской пуши. У Беловежской побач с вискулями, где развалили Советский Союз, у их там свой э, цех. Так, наверное, потому и развалили? Да, потому... Не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, у не, не, не, у там у них таки цех, и они гонят эту самогонку. А самогонка, так скажем, ну, градусов 70-65-70. А маль что спирт? Чистейший продукт, чистейший. И вот мы сидим за столом, и что як... отбывается такое? Мы пьем, пьем, не берем. Як ты? 70 градусов и не берем. И потом мы разумеем, что никто не может устать. Дякую богу по водители. Нас у всех так попали. Нас у всех загрузили. И у нас все, у нас все. Мы, мы, мы, мы, мы, мы все разумеем, но а ничего заработать не можем. Вот это соправодная самогонка. И разумела раницой усе цудовна ни эффектов, але это не по ущёбе Латвии, так, да, Тарутшская, это сапрауды, такая штука, якая и чистая, и я она имеет свой специфичный э, густ ну, как, виски, Як виски, есть э, некие э, такие, ну я я не веду, я прокметы по каких э, самогонку, стародорожскую самогонку за учеты можно отрознить от любой иной. Я не веду, чему я такой вкус добиваются такого вкуса? Может я на, ну там только житнюка, по первое, там с бураковым я не ничего не робить, там только житнюка. Может я не на как смешиваю может я не как забраживать бродить у них по-иному. у а нас да, стародорожская самогонка, потому что я она отразит от Но это не по всей Беларуси Я скажу так Нехто берет шестиней с домогонки Нехто берет тем, что Настойвая на разных травах Все же таки Зубровка пошла именно вид Из Беларуси и Польши Ну, скажем, не с Беларуси и Польши с района Беловежской Пуши Где эта трава растет Там еще растет такая трава Вельми цикавая и Она зовется «Кадила сарматская. Мы гэта «Кадила сарматская Сбирали на нейтральной полосе В нейтральной зоне На польско-белорусской межи И она растет такими кустами, Широкими листами Але запах от ее неверогодны Просто Кадила сарматская Им корыстаются Другим белорусским напои Яки завется «Беловежская» Так и завется настойка «Беловежская» И вот там Кадила сарматская Как один элементов але настолько беловежская наш, повинна у некой тары дубовой побыть после ее разливают но ну, вот на этом так само можно настой и у каждом районе есть свой шлях вырабления вот этих вот настоек ну в зубровках это самое ведомое, самое ведомое. Ну... самое известное Ярослав, тут уже не остается никаких сомнений о том, что вы, конечно, специалист по изготовлению и самогонке в том числе. А скажите, вы сказали, вы собирали. Вы собирали это вы лично собирали, что ли? Я, я собиралась, дымочная группа наша. А. Нас, на, на нас пропустили про и вот там, где начинается так званая контрольно-следовая полоса, там еще кусок леса, кусок леса, в который никто не заходит, никто не краная Это зона покоя, так званая, И там этой травы много. И она занесена в красную книгу, але вот там ее можно просто вениками рвать. Мы так вениками и А что Вы... так... а такое веник, Это как когда коли один, листик, один листик на литр И э, этой настойке уже пахнет Иншим пахом Ну, то есть получается Что э, это какая-то Эксклюзивная вот такая настойка э, Ну, з, не знаю, как насчет заброски А вот как-то в один из моих приездах Их всего правда, два было за 24 года Но я покупал э, помню о том, что э, Беловежская Это как бы торговая Чуть ли не марка вот этих напитков И они там Какой-то, я уже забыл Какой там завод, который производит это И там, прямо там Продаются они специальные специальной там упаковке Очень красивые такие, коробочки такие Но это специфическая В общем-то настойка Специфическая, не знаю Специфический напиток, который отличается От других спиртных напитков Правильно или нет? Ну так, это, это, это, это такая Это благодаря это, вот этой вот э, траве, да? Не только ее, але я она и один из элементов там, засновных mm -hmm. элементов. Mm -hmm. угу. это, это, это, это, это только у беловежской пуши можно найти там, вот она беловежская и Бой, я не веду, где еще раз я катилась а, Вот такие справы. Але есть и дренный вопыт. Дренный опыт белорусской самогонки, я отразу скажу. Это, простите, ваш дрянный опыт? Мой, мой дрянный опыт из дымочной группы нашей. Ну, Гадный... <святый> адрес, что у нас и это карается криминальным кодексом. Так что никто о, а, а я только хотел предложить, мы сейчас сделаем какую-то бесплатную рекламу всего этого. Я думал, что вот бесплатная реклама, она не может быть, во-первых, бесплатная, во-первых, а во-вторых, если уже мы делаем рекламу, так давайте уже брать, скажем так, платить нам все равно никто не будет. Ну, прямо натурой, товаром, так скажем, Татьяна прямо там на месте находится. Оказывается, это заборонено, то есть это, это, это не, не, не сработает, а жаль. А я вам скажу, что есть не только самоумка и крупные, такие в ранее, есть разные уникальные рецепты вин, винных напоев белорусской сюда А разве так... вино в Беларуси как-то я не помню, что там особо катера, ну, бело... беловестская, это я знаю. Зубровка это понятно. Но, но, а, но... в Беларуси откуда? Это увидено вот уже у на узровень гандлёвых марок, брендов, тому это и вядомо. Да. А вот мне, допустим, за мерой ки приехали мои сябры, и я тебе сам из родивилов, и у них ещё часов родивилов у семьи заховываются семейные рецепты вина, из родных ягод. Я каля бываю у них в гостях, за доводнением каждый раз каштую, але рецепты они никому не дают. Но, слушайте, есть еще тради традиционное яблочное вино. Я якое за было у Беларуси, а кольки памят, я как я, я, я яблоки собрали, так поставили, и оно уже к, до снежнего, судовое вино. вино. И есть еще один напой, его можно забыли с таким смешным названием карампангуля. Это водка с медом. Але там треба смешивать, треба ведать, як смешивать водку з медом, как карабамбуля отрымалась. Але это чудовнейший напиток. Это смачно настолько, что ли это очень небеспечный напиток. Бо его можно пить, и ты не разумеешь, сколько ты его пьешь. И он такий мощный, как водка, а пьеце, як, ну я не ведаю, так солоденький, Са -сал -сал такий напойчик. И потом ты не разумеешь, сколько ты выпил. Это небеспечный напой. Я там был, у меня пиво, пиво пиво, а вот все говорим про спиртные напои, моцные. Я разумею, что на деле, это, наверное, и нашим шановным ведущим, Да, и... да, особенно ведущим, да. Я уже это, <связь> не помню, сколько не пью. А, а вот хорошо, не, не надо крепких напитках, но вот я помню о том, что беловежское пиво, это действительно было пиво. А сейчас какая-то Балтика, опять же, ну не какая-то, я со всем уважением к Балтике, допустим. Но я не помню, что было такое, такое пиво, которое так настолько котировало, скажем, как белорусское пиво, жигулевское пиво, оно было, по-моему, известно по, всей, по всему Советскому Союзу. Ну, кто под шне? Я пива не особо не Да, конечно же, я, Ярослав. Я, я, я, я, я просто хотел указать, когда я съезжал в Америку, мы даже провели несколько пивных фестивалей у Беларуси, потому а что завод Крыница, и он тады, вот это был такой период, я не знаю, як зараз, может, палтокой и все и забила, и российским пивом, а ли тогда пиво Краница лечилось, оно ну, вельми. Судовным и качественным пивом И вот на базе Краницы мы проводили пивные фестивали Приезжали из Европы, приезжали Ведомые пивозаводы Так само на этой фестивале мы снимали программы З этих фестивалей И выступали, но ну, я одним из организаторов Всего этого але, Самое наилепшее пиво Якое я бачу У Беларуси Это пиво Рэджицкого пивозавода вот что яны там зарабили, я а, до да, ль не ведаю, як у них э, отрывалось такое якостное пиво, ну, як у Германии, здаеца. Як у Германии, але со своим специфичным устом, и э, с э, э, такой, ну, яно ну, особо стоит у с э, любым другим пивом у Беларуси и Беларуси где еще в свете. Ой. Я не веду, это так, так отрымалось, а может зараз Раджирский пивозавод уже не вырабатывает такое пиво смачное, Олега это было наилепшее пиво у Беларуси, которое только можно было, было знайти. тогда. Это конец 90-х годов был. Вот такая справа. Да, И якобы завершить алкогольную тему, все ж про дренный опыт, сразу одразу назову адрес, это Вилейский район, где самая дренная самогонка у Беларуси. Самая. Мне за подавалось, что в Вилейском районе яны берут не якостью, а колькостью. У их самогонка, ну, так, градусов 25-30. Можете себе уявить, что это за гадость, да. И они ее так пьют, ну, так... По два литра, по три литра на человека, и таким чином, може, они протягивают э, себе вечер э, тому, чтобы одразу не напиться, але э, э, это страшно, это страшно, вот это тое, что пить не треба, э, э, она не надо чистая, и пить ее, ну, просто тяжко, здаётся, и... и... И запивать с ней, к незапешку, самогонка и пахнет, это ж не виновое, какое там будет, 20-25 градусов. И вот такие бренды опыта. Это Велийский район. Ну, что? Я хочу сказать, что я хотела поговорить про родные рецепты квасов. а не... Мне хочется на первых, сказать, что алкогольная тематика у конкретно черного белорусского жития это, жизнь, это сумная тема, потому что мы виражнули Россию, Россию у масштабе, у посветным рейтингу Беларусь самая питьущая страна света. О, о, о, я о, не о, да. на, То есть выполнили душу... лозунг, догоним и перегоним. Догоним и перегоним, так на душу населения укручено с грудными младенцами глубокими стариками мы перегнали везде, потому что это все правда наглядно бачно, дельный шмат людей, особенно мужчин, встиваются, и это, это, это все правда бачно простым локом. Вот я тут живу и могу вам сказать, что это дельный бачно, то, что я говорю, беларусь, встиваются от детской степени. Ну так что, мы, мы, мы, мы, мы до кваса, лучше до паутневой кухни будет, это, это особенная тема. Ну, квас, квас, кстати, я помню эти квасные бочки по 2 копейки и по 5 копеек, и когда я приехал сюда, я очень жалел, потому что были квасовые концентраты, я помню, я брал 5-литровую банку, и я сам делал этот квас, он был гораздо вкуснее, кстати, чем любой магазинный квас, и даже чем из этой бочки, Uh, и вот, когда я приехал сюда, не было класса тогда еще. Сейчас, правда, есть, но, конечно, он не сравнится. Я уже забыл тот вкус, но помню, что <laughs> это было очень вкусно. Ну, вот, поэтому я так полагаю, что белорусский квас – это действительно ну, произведение было. Я не знаю, как сейчас. Ну, а, -а, а веску бы квас, Татьяна, как зараз? Э, По-первых, прогородский квас. Бочки с квасом идет. они никуда не поделись. Их стало меньше, чем ранее. И за месяц двух и пять копеек советских, они каштуют память уже летом и три тысячи, и шесть тысяч белорусских рублей. Но того, как это не Классные, такие смачные до Советского Союзе в, в дети. Але ну бочка на бочку не приходится, не припадает. Вот у нас сейчас на, за городом, на латуре, там где место массового отпочинку людей где вели такие бочки с квасом. Вот, допустим, на водосковый щелячер. У нас было стокотное лень лета, до 35 градусов. И люди говорят, да 35 что я кажу? Да, до 35 И я бы что она вот за городом, там, где люди из города выезжают, и почивать, уже вели такие бочки с квасом. А концентрат так само продается, а это все хлебный квас? И он... Ну и не только хлебные, Белорусцы управляют дома и хлебный квас, и квас с бурочком, и с изюмом, и те квасы. У нас лишь мат из мода, есть квас на леду. И до речи продаются напитки просто вот в пластиковых бутылках, как лимонад вот продается, как mm -hmm. генералка. Продаются разные виды кваса, есть бренды, квас Харни, квас... Э, ой. Могу запытаться у сына, я забыла, как его <связывания> назвать. Он у меня аматор это, этих квасов. Старожительный, вот мне тут подказывает Станислав и мой сын. Вот. Короче, их <связывания> не шума. Просто я не вели памятник. У нас старый квас лечится таким вот популярным наплодом. <связываем> и, <связываем> это, это мы еще не приехали в Верску, не поглядели, что робят там. Потому что там робят квасы из кленового сока, из березового сока еще нечего. когда спекотное лето, когда жаркое такое спекотное надворье, то завсюду самое лучшее – это быть пластик. Ну, а, с, с, бероз, с, с берозового сока Это особная справа Потому что он добра закисает Але хутко треба пить Он такий сезон, сезонный квас э, До да лета еще Бо коли Добыли сок с берозой И поставили его под квас Его э, треба, я не ведаю. Ти закатать как он постоял Ти треба хутко пить Бо он так день-два И этот квас уже перастаял Кали он перастаял Он белый и э, плотный становится и вельменья смачный. Ну, Тому да. берберозовый квас это такие сезонные и день-день-два, и он закис, и его треба худко выпить и все, бо потом это уже будзи не квас. Угу. А, вот. а можно на каких квасах, стоков робец то, что называется окрошка в России, да, по-русски? Ну так. И называется у нас и холодник, и просто на вот, Словом квас так и называют. Коли зелянина крышится, яйка, добавляет э, сметана льбо кислое молоко и все это. И до речи у э, ковярник белорусской кухни.